Всем привет, меня зовут Рогознева Татьяна. В этом видео поговорим о инвестициях и о компании Bipri. Сравнение, в чем минусы, в чем плюсы, что все-таки выбрать. Под инвестициями я имею в виду, хотя я не считаю их инвестициями, но не такие инвестиции, в общем, которые через брокеры, там Сбербанк, Тинькофф, когда ты вкладываешь в акции, облигации и так далее. Не такие инвестиции, это ну, очень интересные инструменты, очень хорошие инструменты, но сегодня не о них. А я имею в виду такие проекты, которые а, ну, интернет-проекты типа а-ля Афинника, Антарос и тому подобное. Не буду все компании перечислять, но все они однотипные у всех, а, туда и маркетбот относится и так далее. Я думаю, многих эти компании знают, кто не знает, лучше не знаете. Вот, на самом деле я не против данных компаний, я не говорю, что они какие-то там плохие, вот, что там нельзя заработать. Заработать можно абсолютно в любой компании, абсолютно в любой интернет-компании, но нужно понимать, какие нужные действия делать, какие здесь есть риски и какие деньги ты получишь. Итак, в чем же здесь плюсы и минусы? Давайте сравним. В чем же суть данных инвестиций? Зачастую они себя позиционируют именно так, как инвестиционный проект. Но э, давайте не будем заблуждаться. 99% людей на это ведутся. То есть они... Э... Ну, это как сказать, у каждой компании у такой есть своя легенда, то есть кто-то позиционирует себя как инвестиции, кто-то там блокчейн, кто-то там криптовалюта, кто-то кэшбэк, вот. у всех есть своя так называемая легенда, чтобы люди вау, классно, и в общем какой-то был продукт, было что-то, на что люди бы пошли. Вот, потому что если людям сказать, приходите к нам, у нас финансовая пирамида, никто туда не пойдет. Вот, поэтому, соответственно, такие проекты, они продумывают себе вот такую легенду в виде инвестиций. Большое, большое такое мое разочарование в том, что 99% людей, вот, с которыми я попадаюсь, с которыми я общаюсь, они верят в эту легенду. Всего лишь один процент реально, которые осознают, что да, я в данной компании нахожусь, да, я понимаю, что это финансовая пирамида, да, я понимаю, что это хайп, и у меня есть высокий шанс потерять эти деньги. Но у меня деньги эти как бы свободные, и да, я вот могу вот так вот поиграться, посмотреть, что будет. Но это всего лишь один процент, остальные люди а, свято верят в ту легенду, что а, там есть какие-то инвестиции, что там есть кэшбэк, что-то еще, тому прочее и подобное. Вот на самом деле люди очень падки на халяву, на то, что они там вложатся, ничего не будут делать, они будут сидеть на попе ровно, деньги будут сами капать. Испокон веков это есть, такие проекты были. Был проект Кэшбери, который достаточно был крупный у которого была там супер-пупер документация, регистрация, но он развалился благополучно и забрал деньги людей, и люди остались без денег. И доказать ничего невозможно. Но люди. До сих пор продолжают верить во все это, они во все это ведутся, все хотят халявы, и мне кажется, это никогда не закончится, это будет всегда актуально, всегда будут придумывать какие-то новые тренды, новые заманухи, новые легенды и так далее. Вот поэтому именно в этом суть так называемых инвестиций. Вот поэтому в данных инвестиционных проектах, по сути, в них может заработать деньги, но есть большой, очень большой риск а деньги эти потерять. Зачастую люди туда залазят с кредитами, они берут специально эти кредиты, потом данные проекты схлапываются, деньги схлапываются, люди остаются без денег, с кредитами, но все равно продолжают идти и искать такие проекты, где можно заработать на пассиве. Класс! Вот, на самом деле, пассива так как такового не существует. По сути, да, можно этого добиться в любом проекте, но для начала нужно поработать. У нас также есть люди, которые спустя полгода-год плотненько поработали, и в дальнейшем у них уже работает команда, и, соответственно, да, есть какой-то процент пассива, то, что они получают автоматом деньги. Такое есть, вот. Но поработать в любом случае всегда нужно. А в чем суть, в чем отличие компании Bifree от данных проектов, которые называют себя инвестиционными? Здесь проект идет на основе краудфандинга, соответственно, вы здесь, когда заходите, вы покупаете бизнес-место, эти деньги сразу идут другому человеку, то есть они не падают в какой-то общий кошелек, они не падают админу, создателю данного проекта, они сразу идут человеку, такому же обычному, как и вы. Он ими может свободно распоряжаться, тратить, как ему нужно. Вот, соответственно, здесь абсолютно нет никакого риска, что ваши деньги пропадут. И большой-большой плюс еще в том, что вы возвращаете свои деньги за два шага. Вот. И еще то, что хотела отметить, такое отличие инвестиционных проектов. Зачастую туда, ну, как бы зовут на пассив. Но всегда почему-то туда зовут. То есть, да... Улавливаете мысль. То есть почему-то туда всегда зовут. Если там такой пассив, зачем эти люди активно рекрутируют? Зачем эти люди активно туда зовут? Соответственно, у них очень жирная рефералка, во-первых. То есть за приглашенных у них там выплаты есть, но они там маленькие, по 6 по десять процентов. У нас идет сто процентов сеть. Вот. И а, также почему они зовут? Потому что они просто тупо боятся за свои деньги, которые они вложили в этот инвест-проект и хотят быстрее их отбить, тем самым приглашая каких-то новых людей. Но всегда в эти проекты, всегда-всегда-всегда-всегда люди тоже зовут. Поэтому нет такого проекта, где интернет-проекты, я имею в виду, что нет, ну не нужно приглашать. Любой проект нужно приглашать, потому что нужно понимать одну простую истину. Деньги с воздуха, они никогда не берутся. Они берутся всегда от людей. А как от людей взять, если людей нету? Соответственно, их нужно приглашать. Это же логично. Но вот, к сожалению, только не все этого понимают, не все это осознают. Вообще, в принципе, откуда деньги берутся в мире, я имею в виду. Всегда деньги берутся от людей. Деньги, они круговоротом, они как дождь, я не знаю, и вода, то есть, испаряется, поднимается. этот круговорот, он всегда происходит. То есть, один человек получил деньги, дальше он их отдал, другой получил и так далее. Даже если вы покупку в магазине совершаете, все равно вы кому-то эти деньги отдаете. Дальше этот человек кому-то еще передает эти деньги. Вот, здесь то же самое. И поэтому... Я всегда говорю таким людям, зачем делать те же самые действия. То есть в любом случае это нужно рассказывать людям, делиться информацией о проекте. Зачем делать те же самые действия, получать за это какие-то 6% жалких, там, или 10 даже процентов за приглашенного человека. когда можно получать 100% выплаты. То есть ну, те же самые действия, причем что в инвест-проекты не зовут на маленькие суммы. Туда нужно будет звать человека на большую сумму. То есть нужно какое-то окружение искать, где люди смогут найти большую сумму денег. Вот. В компании BeFree здесь можно абсолютно с любой суммы начинать. Это может быть и 30 долларов, и может быть и 150 долларов, и 300 долларов и так далее. То есть здесь каждый абсолютно выбирает, как ему комфортно, но неважно, откуда он начнет. За два шага эти деньги возвращаются, с третьего шага уже будет чистая прибыль. Все, больше никаких здесь рисков нет. Каких-то опасностей нет, идет только абсолютная чистая прибыль. Поэтому, причем здесь ну, как бы нет никакой сложной такой информации, проект абсолютно простой, в маркетинге достаточно легко разобраться, да, конечно, на напер... всегда есть какие-то вопросы, у меня они также были, какие-то нюансы были непонятны, но это всегда бывает. Но я скажу так, что из тех проектов, которые я в принципе вообще рассматривала, неважно вообще, схожие, не схожие, вообще разные просто маркетинги разных компаний. В компании BeFree очень простой маркетинг, просто очень простой. Я не знаю, а другие маркетинги, да, там нужно что-то посидеть, разобраться, туда-сюда, процентик сюда, вот как понять, что, куда, откуда, чего там берется. А в компании BeFree все очень-очень предельно просто, прозрачно, ты понимаешь, куда что идет, кто что получает, Кому, ну вообще, ну, ну элементарно на самом деле, если разобраться, сесть и захотеть разобраться, вот самое главное. Если такое есть желание, если а, ты сейчас это видео смотришь и ты хочешь а, тоже начать зарабатывать, не совершая каких-то сложных а, действий, я просто рассказываю о проекте, также у нас партнеры просто рассказывают о проекте, ничего здесь сложного абсолютно нет. А, это то же самое, как там, не знаю, другу или подружке рассказать, какой-то там вещи, не знаю, кроссовках купил, вот понравились кроссовки в каком-то магазине, и то же самое рассказать, поделиться впечатлениями. То же самое здесь, просто нужно поделиться впечатлениями о данном проекте, о данной возможности. Если тебе данная возможность интересна, пиши, все контакты будут под видео. Вот, также помогу активироваться, помогу зарегистрироваться и а, расскажу про нашу секретную стратегию, которая именно только в нашей команде есть, вот, для заработка, а, как заработать именно в три раза больше. Вот, поэтому пиши, пока!